Привет, это Прогерблок, я Дима, и я наконец-то отснял обзор на Fender Jazz Bass. Это очень интересный Fender, потому что... Это стандартный джаз-бас, но с определенными апгрейдами. Он мне достался абсолютно случайно. Вот, я давно хотел заиметь себе джаз-бас, в принципе, попробовать, что это такое, американский джаз-бас, потому что последний раз я играл на классическом джаз-басе в стоке где-то году в 2010 -м. Вот, с тех пор я практически всегда играл или на модерновых инструментах, или на пресиженах. Мне пресижены очень вкатывают, вот, и тут я решил, наконец-то, попробовать джабу в очередной раз, вот, и заиметь себе. Вот, я сейчас вам все поближе покажу. Это джаз-бас стандарт, американец, гриф 1997 года, а дека 1998. Это довольно частая практика для фендера, когда они собирают бас или гитару в течение там, пары или трех лет. Поэтому, когда вы гуглите серийный номер, проверяете серийный номер, вы, в принципе, можете увидеть, что написан какой-то диапазон лет, вот, пойдем дальше. Еще до меня предыдущими владельцами с басом были сделаны следующие апгрейды. Установлен бридж BDS BAS-3, это такой массивный бридж литой, здоровый, с отличными седлами, с насечками, сейчас покажу поближе, для того, чтобы можно было выставить струны на разные расстояния друг от друга, конечно же здесь есть возможность пропускать струны сквозь бридж. Но я пропускаю всегда на таких инструментах струны сквозь деку. Тем более они это позволяют. Так, поехали дальше. Здесь стоит сет э, Dimarcio Ultra Jazz. Это такие пассивные сплиты. То есть, по сути, можно получить что-то типа звука Precision. Потому что здесь есть еще одна катушка внутри и можно сделать разную распайку. И здесь, и здесь, кстати, есть катушка внутри. Вот, поэтому при желании можно сделать разные варианты звучания, по-разному распаять, но у меня сейчас все по классике. Еще один интересный апгрейд это установка темброблока от серии American Vintage Fender. Тоже американская серия, но повыше классным, чем стандарт. Здесь две громкости и два тона, то есть на каждой датчике есть своя громкость и свой тон. Рулится соответственно чуть погибче, чем обычный темброблок от джазбасса, но тем не менее довольно стандартный. Дека по классике ольховый из трех кусков, гриф кленовый с палисандровой накладкой, как я уже говорил, накладка отполирована, поставлена на новые лады, ощущается абсолютно как новый бас с магазина, что очень приятно, потому что сама деревяшка уже довольно неплохо высохла. А звук я писал с DI вот такой вот головы, не месяц NA320, очень классная башка, я использую на записи уже 2 ипи, у нее очень интересный окрас, классный характер, мне очень нравится. Еще на этом басу я бы хотел отснять несколько обзоров на разные струны, потому что я сейчас закупил несколько комплектов, и сейчас здесь стоят э, итальянские, если я не ошибаюсь, струны Галли, никелевые 45105, очень классный сет, мне очень понравились, никогда их раньше не пробовал, вот, но они прямо очень сочно звучат, имеют свой классный тембр, и за где-то две недели они еще совсем не сели, то есть они как бы потянулись немного, строй держит отлично, э, но при этом у них не пропал характер, не пропал звон, у них не пропала атака. Короче, классная замена каким-нибудь, например, Дадарио стандартным, при том, что они в том же ценовом диапазоне. Обзор получился весьма сумбурным, потому что я просто включил пару лупов на барабанах и начал джемить поверх... Вот. но тем не менее, довольно хорошо слышно характер и пальцами и медиаторами и слэпом, на этом пожалуй все большое спасибо, что смотрели, ставьте свои лайки оставляйте комментарии, и мне очень интересно, кто из вас еще играет на жабах, вот, если вы играете на стандарте, на ври, на делюксе оставляйте свои комментарии, потому что очень интересен ваш опыт личный, вот мне лично очень нравится такое сочетание мне нравятся датчики, мне нравятся вообще вот такие вот апгрейды, вот при этом мне очень хочется попробовать джаз бас с кленовой накладкой, если у вас есть в Екатеринбурге джазбас с кленовой накладкой дайте просто погонять на обзор. Ну и пока, ждите следующий обзор.